Здравствуйте, дорогие друзья! Рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня выпуск посвящен подаркам автомобилистам и тем, кто в скором времени получит права. Классическое портмоне с двумя отделениями для купюр и кармашками для карточек. Миниатюрная, но вместительная визитница, обложка для автодокументов с удобными кармашками для карточек и личатым отделением. Пайлы съемные при необходимости можно заменять. Обложка для паспорта классического дизайна с шелковым подкладом. Вот такой тоненький футляр для автодокументов и карточек. Легко помещается в карман и удобно размещается в сумке. Коллекция классического черного цвета в сочетании с благородным бордом станет прекрасным подарком мужчине, сыну, племяннику, брату, даже начальнику или сотруднику.